Понятно, 6 марта, скважина на улице вот в таком приямке не получается пробурить Здесь старая скважина, есть железной трубой Потому что вон помещение небольшое в диаметре А посередине прям хорошим буром, на 200-м забурились И хорошее отверстие будет где-то здесь рядышком то вода все уйдет поэтому придется бурить рядышком а потом заводить вот как то так процесс идет тут щебень сверху со льдом хорошо приморозило его Ну ничего одну лунку уже выкопали нормально Хорошо. по спине текет течет. течет вот так это все выглядит когда-то мы жгли покрышки вот в том месте где надо было копать лунки а потом перфоратором долбили Фух. с горем пополам выдолбили лунки Теперь главное вот это вот отверстие углубить. Значит, сейчас все забрызгивает в округе. Первая труба. Держу. Трубка ну, не было. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Пройтись, нашел, там не обрызну. Ну, ну, ну, ну. Первые сантиметры мерзлые. Туго идут. Все, поперло. Дальше уже грунт нормальный. Слегка под наклоном. Чтобы сюда вода не ушла. Все, процесс пошел. Так, первый запуск у нас произошел. Пробурили 19 метров, 13 метров одной глины было, 12, не, 11,50, То есть точнее быть, потом, что пошел. Какая вот скважина, труба, труба, труба, труба, насос. Сейчас залерим, что до зеркала, тут, скорее всего, метров 7, до зеркала 6. Качает пока с рывками. Но это нормальная ситуация. Вода на вкус прикольная. Вкусненькая. Без железа, без запаха. Но вот здесь такие метражи. 17-19. Песочек был хороший у нас. Вот он. Опа! Крупнозернистый такой прям. Самое то, что надо для фильтра. Все, трубу обрезали. Замерили сколько на зеркало. До зеркала 8 метров ровно как по фэншую поэтому напор такой с перебоем небольшим и напор небольшой нет она весной поднимается не это не из-за этого у тебя фильтр забился и меньше воды поступает из земли в саму трубу насос больше выкачивает чем вода поступает закачали Опять пошла. Грязненькая. Вот, до воды 8 метров. Опять Зеркало вовл, вот так качает. Вовл, от GS 25 S. Да. Вот. И так, скорее всего, ты будешь заливать раз 5.